Едем дальше. Почему такая долгая загрузка программы? И если графиков много, и они с хорошим историческим периодом ждать просто нереально. Но На самом деле, если вы загружаете кастомные графики, например, рейндж-бары какие-то, если вы загружаете спредовые графики, или графики с таймфреймом меньше 5-минутного, с очень большим периодом истории, я не знаю, если это 5-секундный график, то уже достаточно много обсчетов нужно сделать при загрузке месяца и более. Поэтому, конечно же, если у вас там большое количество таких графиков, будет длиться долго обсчет. И также можете попробовать увеличивать на каждом графике масштаб, поставить на него, например, масштаб 5 или масштаб 10. Опять же, если вы используете там часовой график, то это вполне для вас будет нормально для получения уровней, но это может снизить время ожидания загрузки данных.